Очень быстренько пробегусь по фичам, потом, по тому, что мы сделали, что мы изменили и наконец-то перейдем к вашим вопросам. Итак, пятое поколение ключей отличается тем, что это совершенно новая аппаратная платформа, у нее стоит новый чип, который более производительный, с большим объемом памяти и более высокий уровень защиты от атак на аппаратном уровне. То есть железо там вообще переработано все. Новый корпус. Для понимания, как, это, как выглядит пластик, пластик остался точно таким же, как, какой используется в ключах четвертого поколения, но за счет того, что уменьшилась плата, корпус стал меньше и появилась индикация по иконке и названию. И, соответственно, меньше размеры у самого корпуса, то есть сократилось где-то на сантиметр в длину. Обращаю сразу внимание, что микроключи изменения, изменения не коснулись. Они остались точно такими же, какими и были с внешней точки зрения. Аппаратная начинка, соответственно, у них тоже новая. Едем дальше. Говоря о новых ключах Time, здесь было переработано не просто чип, поставлен новый, не просто корпус, а еще переработанная сама электротехника. То есть батарейка теперь, если раньше она работала автономно, неважно, у вас ключ вставлен в компьютер, не вставлен в компьютер, у вас батарейка тратилась всегда. В новых таймах это касается вообще всей линейки. Time, TimeNet, CodeTime, батарейка. Не тратится, когда ключ подключен к компьютеру. То есть, по сути, батарейка используется только, когда ключ у вас в столе где-нибудь валяется, или на столе лежит, или вы его переносите с компьютера на компьютер, только тогда, когда ключ вставлен и в рабочий в включенный компьютер, она не тратится. Идем дальше. В прошлом году, открою небольшой секрет, у нас было очень много... Скажем так, перепятий с флеш-памятью, а именно интегрированной флеш-памятью, которая была посажена прямо на плату. Поэтому мы разработали новое решение, которое уже в строю, оно уже продается это аппаратный ключ с извлекаемой флеш-памятью в формате microSD. Вот он так вставляется в порт в USB, встав... карточка вставляется она, естественно, до конца. То есть ключик. По факту этой SD-карты по факту там даже не особо видно. Значит, какие характеристики? Память извлекаемая. Раз. Объем памяти 8, 16, 32 или любой другой объем до 64 гигабайт. Важный момент. Ключ можно приобрести без карты, и эту карточку вы можете приобрести в абсолютно любом магазине электроники. Она не какая-то особенная, она самая обычная из m Ну или какие вам магазины больше нравятся. Стандартные модели есть Гордан SIGN и Гордант CODE. Соответственно, называются они Guardant Sign SD и Гордант Code SD. Также обратите внимание в нижнюю часть слайда, где написано большое слово «Акция», есть, скажем так, вытекающее решение, ну, наверное, для гиков, потому что Гордант SD можно совместить с отдельным нашим продуктом, который называется Гордант SD. То есть это вот не просто карточка с 8 гигабайтной флеш-памяти, но в ней еще есть загружаемый код. То есть, по сути, можно в одном устройстве с виду иметь на самом деле два ключа – код SD или Sign SD с карточкой, в которой мало того, что флеш-память, так еще и свой загружаемый код. Если вас интересует эта акция, вот, то предложим очень хорошее условия. пожалуйста, нам напишите. Значит, Еще раз, ключевая мысль здесь, что карта, в отличие от ключей четвертого поколения, флеш-память извлекаема, и вы можете сами определять, она вам нужна, если вы сегодня хотите купить, вы ее не хотите вообще приобретать. Скажем так, для какого-то ключа из партии. Или же вы хотите сами регулировать, в зависимости от клиента, какую память ему воткнуть в ключ. Едем дальше. Решение для Mac. Давно у нас просили этот момент. С Mac тяжело в том, что он как-то очень скромен относительно USB разъемов. Там, по сути, есть только разъем Type-C. Поэтому потребовался соответственно, ключ с разъемом Type-C. Решение у нас следующее. ключ Гордан код с загружаемым кодом. Это вообще флагман. Самая надежная защита вообще в нашей линейке, которая есть. То есть вы кусок своего приложения помещаете внутрь ключа. И из приложения, из которого вы вытащили этот кусок, вы вызываете, соответственно, загруженный в ключ алгоритм. Вот такое вот решение для Mac. Mac, ну, соответственно, его можно использовать и на других платформах. Хотите на других ноутбуках, хотите на ARM-платформе, для чего угодно, то есть к, у ключи... я вернусь на слайде для ключей код ему все равно вообще на чем работать потому что эти библиотечки мы предоставим вам э, кросс платформе на библиотечке, которую можно будет использовать вообще везде то есть код это такой универсальный продукт не только с Type-C, вообще в принципе семейство кода это продукт универсальный его можно использовать где вообще хотите едем дальше производство Полностью заказного корпуса. Важно понимать, что Антон рассказывал про возможности брендирования. Для ключей пятого поколения они абсолютно все сохранились. То есть есть заказной корпус. И вот доступные цвета справа. Базовый, синий, фиолетовый, темно-зеленый. Белый, непрозрачный, красный, прозрачный. И заказные цвета, которые у нас есть в наличии, это оранжевый. И оранжевый, прозрачный и просто прозрачный цвет. Но тем не менее, если вы хотите заказать что-то, еще что-то отличное, вот стандартные палитры, то это тоже возможно. Итак, значит, еще раз. У нас есть заказной, возможность создания заказного корпуса с вашим, так называемым, эмбассированным, то есть объемными буквами прям на корпусе. Это раз. Есть печать логотипа, вот пример у вас на экранах. И есть гравировка на USB-порте. То есть мы наносим логотип какой-то или какую-то надпись прямо на USB-порт. Также многолетняя проблема это с маркировкой, потому что маркировка раньше на ключах четвертого поколения, причем я тоже даже, даже, даже думаю, на ключа... Она началась наносить новая, началась наноситься уже на ключи четвертого поколения, да, эта маркировка была краской. То есть вот если вы полгода используете и активно трете вот это вот место, Боковую грань у ключа маркировка стирается. И когда потом звонит клиент, вам и говорит: ой, у меня какой-то ключ, и он не может назвать номер то есть это вот была проблема, о которой нам говорили очень многие. Так вот, сейчас маркировка делается по совершенно другой технологии. Она выжигается лазером. И если вы не собираетесь или ваш клиент скоблить ее ножом, то стереть ее будет очень проблематично. Сразу оговорюсь: есть один производственный нюанс на все ключи линейки маркировка наносится сбоку, вот таким лазером, как вы видите на экранах. А для линейки таймов маркировка наносится на USB-порт гравировкой. Сейчас не буду углубляться, почему это было сделано. Если у вас есть такой вопрос, я отвечу на него в разделе «Вопросы». Также за счет того, что все-таки наше производство все расширяется и расширяется, минимальная партия для печати логотипа, то есть вот ключика, который у вас на экранах в заказном исполнении, раньше она составляла 200 ключей, сейчас она составляет один ключ, то есть можно заказать брендирование хоть одного ключа для любой вообще партии. Едем дальше. Новая система лицензирования. О, важный момент. Ключи пятого, прежде всего, ключи пятого поколения прекрасно сосуществуют с текущим классическим Гордант СДК. Если вы их приобретете, у вас ничего не отвалится, ничего не отрубится. Гордант SDK и все ваше уже защищенное приложение будет воспринимать эти ключи, как уже давно знакомые и известные. Соответственно, все маски и образы, в, в ключе пятого поколения, можно будет грузить, они прекрасно совместимы с и с автозащитой и со всем-всем-всем. Но в ключах пятого поколения реализована поддержка совершенно новой системы, совершенно недавно появившейся, это Гардант Software Licensing Kit, то есть Гордант SLK. Немножко о ней подробнее. Итак, Горданты СЛК, в ней очень много на самом деле нововведений, ключевые. Поддержка всех ключей пятого поколения, прошивка ключей осуществляется в WinUSB, объем памяти аппаратных ключей, я говорил об этом на слайде, если вы заметили, на слайде про э, новую аппаратную начинку ключей, там была звездочка. Звездочка означает, что объем памяти аппаратных ключей вырос, но вырос он только при использовании GARDANT SLK. При GARDANT SDK объем памяти остался точно таким же, каким и был. Почему это было сделано? Потому что, чтобы расширить память можно, включить, она, естественно, есть. Но для этого нужно переделать очень много из состава SDK. Поэтому было принято решение пока ограничиться расширением памяти только в рамках использования GARDANT SLK. Соответственно, объем памяти вырос примерно раз в 11, получается, и составил 55 килобайт. Дальше. Единая архитектура в рамках Гардан ТСЛК у аппаратных ключей с новыми программными ключами Гордан Диэль. Я уже проводил вебинар на эту тему. У нас были ключи, которые существовали года так, то ли с 10-го, то ли с 12-го. Меня еще не было э, в компании, поэтому я не могу точно сказать, когда это было. У нас были ключи Гордан ТСП. В прошлом году мы запустили... Почему в прошлом? В этом году мы запустили ключи Гардан Диэль, новые о которых я делал вебинар. Так вот, ключи пятого поколения полностью совместимы с программными. То есть у нас получается такое комплексное решение и, с, и для программных, и для аппаратных. Дальше смотрим на правую колонку. Гардан СЛК состоит из очень многих инструментов. Хочется выделить два. Первое – это система управления лицензиями, Гордан Стейшн. Я немножко расскажу о ней чуть попозже. И также я о ней уже делал вебинар. И автоматическая защита Гордан Protection Studio. В GARDANT SDK, в текущем, в классическом, существует очень много оторванных, вообще никак между собой не связанных утилит. Давайте посчитаем. Есть для .NET защиты, есть Code Protect утилита, Code Abfuscator утилита, есть Exclusion Utility, есть Profiler. Вот четыре утилиты только для .NET. Для Native защиты есть GARDANT Armor. Есть NVK-32, есть гуишная автозащита и так далее. Вот Gardant Protection Studio это совмещает все сразу. Да, вижу вопрос, кого-то я напугал. Фразы, <laughs> что значит были Gardant СП мы их вовсе используем. Да, я говорил об этом на предыдущем вебинаре. Очень жалко, кстати, что вы его с Сергеем не смотрели. А Gardant СП продолжит прекрасно существовать и дальше. То есть Пока ни о каком закрытии, ни о каком прекращении его поддержки речь нет, не переживайте. Как только это произойдет, мы вас минимум за полгода предупредим. Но в 2020 году ничего такого не планируется, поэтому живите спокойно. Если мне нужно еще как-то вас, Сергей, подуспокоить, вот я могу с вами связаться еще дополнительно и проговорить этот момент. Еще раз мысль. С Гардант С.П. все в порядке, без паники. Так вот, Гордан Protection Studio это утилита, которая совмещает в себе, автоматическая утилита, которая совмещает в себе а привязку к лицензии ваших XZD или так далее файлов. Раз. Защиту от реверса и профайлеры, как для .NET, так и для Native приложений. Дальше в составе Gordanta SLK есть бизнес-ориентированная Gordanta P. Сейчас я не буду на нем подробнее останавливаться, но там все сделано в угоду, скажем так, бизнес потребности то есть там оперирование происходит не алгоритмами шифрования, хотя эта возможность тоже есть, и там есть возможность шифровать, есть возможность подписывать данные, она сохраняется, как и в Garden SDK. Но основной упор сделан именно на оперирование такими бизнес-сущностями, лицензия, например, фича какая-то в рамках этой лицензии, какой-то продукт и так далее, и новый сервер сетевых ключей. Я специально ставлю звездочку, потому что он только пока в планах, но в планах он именно в рамках Гордант СЛК появится он в следующем году и будет по сути являться не просто сервером сетевых ключей, а полноценной панелью администратора для ваших клиентов вот с которым вы поставляете сетевые ключи. То есть в этой панели клиент сможет отслеживать вообще все, все что происходит с ключами, лицензиями, которые были приобретены. Немножко про GARDAN Protection Studio. Я, правда, забежал вперед и уже все рассказал, но тем не менее. Привязка к лицензии, лицензии к исполняемым файлам раз, защита программы от Reverse Engineering, причем эта защита именно с использованием виртуализации кода, то есть это не просто какое-то легкое шифрование, это именно транслирование программ в псевдокод. То есть это защита очень высокого уровня, именно ориентирована на приложение, на защиту приложений, которые реально будут ломать реальные профессиональные хакеры. Поэтому этой... Эта фишка имеет смысл пользоваться именно вот этой фишкой защиты от реверса в рамках использования Guardant Protection Studio, если вы предполагаете, что вас реально будут ломать. Значит, единый интерфейс для защиты x86, x64, net и native и прочих файлов, консольная версия, причем это одно и то же, что GUI, что консоль, то есть нет, опять же, двух разных утилит. И, опять же, звездочка, поддержка в будущем, в следующем году NetCore и программ для Linux. То есть будет автоматическая защита и для них. Переходим к любимому. Так, опять есть вопрос. Можно помедленнее. <свят> Извините, да, разгодяюсь. Поставлю сейчас помедленнее. Если я что-то э, проговорил слишком быстро, мне, пожалуйста, за, пожалуйста, задайте вопрос. Я на этом остановлюсь подробнее. Итак, еще одним инструментом в рамках Гордант СЛК является Garden Station. Уже делал по ней вебинар, уже рассказывал, это система управления лицензиями, цель которая сделать процесс лицензирования максимально дешевым и незаметным для вендора. Среди особенностей поддержка всего жизненного цикла лицензий, то есть не просто выписка лицензий, запись ее в аппаратный ключ или формирование лицензии для программного ключа, автоматизация вообще всех основных бизнес-процессов, Выписка лицензии, удаленное обновление, блокировка лицензии, все что угодно. Управление продуктами и их каталогом на лету. Слово на лету означает, что для изменения, например, бизнес-схемы, бизнес то есть модели монетизации, модели лицензирования, теперь не нужно вообще трогать разработчиков. То есть это можно сделать в пару кликов в интерфейсе, просто изменить схему монетизации программного обеспечения, измените состав продукта, который вы отгружаете, состав фич в этом продукте и так далее. Единая точка входа как для аппаратных и программных ключей. То есть вы управляете всеми лицензионными нашими технологиями из одного интерфейса. Возможность интеграции с CRM, ERP, интернет-магазином и прочее. К Garden Station есть REST API. И по сути, если вы хотите, можно в интерфейс вообще не заходить, а законнектить всю эту систему с CRM или ERP, чтобы все происходило полностью автоматически ролевое ограничение доступа к функциям можно задавать функции разработчик менеджер по продуктам менеджер по продажам и у каждого из них есть свои права например там админ может делать вообще все продукт может заводить только определять что мы продаем и как мы продаем по какой бизнес модели разработчик может только защищать по менеджер по отгрузкам может уже забитые скажем так гвоздями вот Забитый гвоздями продукт, таки в фиксированном виде. Вот как продукт как определил, вот ровно в этом виде, без возможности изменения, их отгружать. И последняя, последняя особенность Гардан Стейшн представлена в двух версиях: есть облачная, которая крутится на наших серверах, и отчуждаемая, которую мы передаем вам. Вы сами разворачиваете, никакой связки с нашими облаками уже не будет. Так, опять есть вопрос? Можно про обновление поподробнее? Евгений, давайте немножечко отодвину. Сейчас закончу с планом по переходу и отвечу уже в рамках вопросов. Значит, план перехода. Все ключи с батарейкой, таймы, таймнеты, код таймы, код таймнеты, хотя это редкость, тем не менее, уже переведены на новую аппаратную платформу. Так, коллеги, мне показывают нестабильное подключение к интернету. Меня слышно. Все слышно прекрасно. Еще раз. Все ключи с батарейкой уже переведены. На новую аппаратную платформу, на новые корпуса. Устройства с новым форматом флеш-памяти, то есть Science SD и Code SD, уже выпускаются. А если мы говорим про поддержку локальными ключами, про пятые ключи, ключи пятого поколения с поддержкой Горданта SLK, то локальные появятся в феврале 2020 года. Сетевые появятся в апреле 2020 года, то есть буквально через несколько месяцев. Также, пожалуйста, обратите внимание, что Гордант. Код SD и гардант код Type-C доступны по запросу. И важный момент для тех слушателей, которые заказывают ключи брендированные, либо в заказном корпусе, либо с нанесением логотипа на корпус, все изменения будут с вами заранее согласованы. То есть Не получится такого, что вы в один прекрасный момент открываете коробку с посылкой, а там оказываются ключи уже в... другого размера с другим цветом, с другой иконкой и так далее. Поэтому не переживайте, все согласуем. Если у вас есть какие-то а, вопросы на тему того, а можно ли как-то согласовать индивидуальный переход к ключам пятого поколения, напишите, пожалуйста, постараемся. На самом деле это все. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Давайте начнем с тех, которые уже на, на... Уже у нас есть. Можно про обновление поподробнее. Если я правильно понимаю, речь про э, обновление в рамках Garden Station. Правильно, Евгений, я понимаю? Если так, то... Ну, мне, честно говоря, тяжеловато сейчас это объяснить на... без интерфейса. По сути, вы выбираете ключ программный или аппаратный, который хотите обновить. И э, выбираете тот продукт. Смотрите, изначально, когда вы работаете с Garden Station, изначально вы создаете продукт. Продукт – это абстракция, которая содержит нек некоторую функциональность. Некоторую функциональность – раз. А, и, скажем так, настройки по бизнес-модели. Умеет этот компонент конкретный? Вот у вас три фичи в продукте. Вот эта фича умеет работать на виртуальной машине? Да, Нет. Как продается первая фича, как вторая, как третья. Одна вечная, вторая по подписке, третья сетевая и так далее. Вот все вот эти настройки, они складываются в большой продукт. Когда вы делаете обновление лицензии, вы просто вам по сути нужно нажать три кнопки, выбрать ключ, добавить продукт и выбрать продукт, который вы заранее один раз уже настроили. Все, вы нажали ОК. Все. После этого ваш клиент уже автоматически может, присоединив аппаратный ключ или если у него программный, то просто нажать в одну кнопку ⁇ Скачать обновление ⁇ Вот и все. Антон, мне зачем ты машет рука? У меня вопрос. А, а, у тебя вопрос у ко вопрос, мне да. прекрасно. Ну, Расскажи нам, пожалуйста, а как пользователь, как конечный пользователь узнает про обновление? Ты меня решил засыпать, да? Я тебе вопрос. Хорошо. А пользователь узнает следующим образом: Смотрите, наша система автоматом вот из коробки не спамит пользователя никакими там пушами. При этом есть API. Вы можете, пользователь, либо, если он, ну вы же ему, ваш менеджер по отгрузкам отписал, вам все отгружено. Пользователь может зайти, например, в нашу утилиту уже готовую, нажать кнопку Проверить обновление. У него сразу высветится: вам доступно обновление такое-то: применить. Все, он нажимает кнопку «Применить», у него устанавливается обновление. Кроме этого, вы можете встроить API, там буквально 5 или 6 запросов всего на, весь, на все это. вот э, Онлайн-активацию, оффлайн-активацию, обновление и так далее. Вы можете встроить в приложение, которое будет просто чекать на Garden Station, висящем где-нибудь там в облаке. Есть обновление? Нет. Есть обновление? Нет. Вот каждый час чекать. Вот так. И, по сути, всю установку обновлений можно сделать полностью незаметной для пользователя. Антон, я ответил на твой вопрос? Да, очень хорошо. Да, прекрасно. Да, хорошо. Я Так, ух, что-то вопросов прям... Так, давайте погодим. Какие поддерживаемые OS для Station? Есть Linux и есть Windows. SDK будет развиваться дальше? Смотрите, SDK будет развиваться по мере поступления от вас какого-то фидбэка и баги, естественно. То есть баги тут, если они какие-то будут, то, естественно, мы их будем править безусловно. То есть забить на СДК совсем мы не планируем, естественно. Причем я так понимаю, что никак... ну, я не знаю, в ближайшие 10 лет это точно нет. Ну, Потому думаю, что... как с... история со стелсом Ну да, поэтому нет. Гардант СДК, естественно, будет развиваться. Но надо понимать, что все новые именно фишечки, новые возможности, они будут реализовываться в рамках Гарданта СЛК. Уже новой системы. Какая разница в цене по сравнению с четвертым поколением? Ответ никакая. То есть, естественно, флешки они в цене поменялись, потому что это другой продукт. Я имею в виду флешки Sign, Flash флеш и Code Flash по сравнению с Sign SD и код SD. Но если я правильно помню ценник, а я помню его правильно, ценник там даже ниже получился. На, на, на новые ключи с SD картой. В остальном сайны, и у них даже название модели не поменялось. То есть, ключи стоимость их ост останется точно такой же, какой и сейчас, как и сейчас. Подробнее про автозащиту для .NET Core. Ну по сути она будет выглядеть ровно точно так же, как и сейчас сделано в Guardian Protection Studio для нативных приложений и для .NET, .NET-фреймворки, имею в виду при, при, при Да. Есть два режима. Первый режим это просто привязка к лицензии, то есть это на самом деле защита от не от профессиональных хакеров, но от продвинутых достаточно пользователей. Это защита. Это привязка к лицензии, соответственно и вот такая средней надежности защиты. И второй режим – это защита именно от реверс уже от специалистов, от профессиональных хакеров с ручным выбором функций. вот Подробнее, вот не знаю, честно говоря, что еще сказать. Ну, то есть визуально она не отличается от, от да, абсолютно и даже практически от нативки. Да, абсолютно. Какие существенные предпосылки перехода к новому поколению ключей? То есть есть какие... Как, то есть какие реальные проблемы пользователи стоят за этим новым продуктом? Скорее, Смотрите, проблема скорее, самая большая проблема – это бизнесовая, потому что очень большому, количеству клиентов, очень большому количеству клиентов сложновато оперировать, особенно новых, особенно недавно появившихся, например, которые только недавно вышли на рынок с задачей лицензировать ПО, им очень сложно разбираться в… А вот причем здесь алгоритм шифрования? Я хочу софт продавать вот так-то, так-то. Причем здесь алгоритм шифрования? Как это вообще связано? То есть такая, скажем так, бизнес-модель. Вторая предпосылка, да, правильно. Вторая предпосылка это, опять же, автоматизация бизнес-процессов. Если у вас ключи хранят в себе вечную лицензию, то да, можно прошить сразу 10 тысяч, положить их на склад. Все, когда клиент приходит, любой ключ даем из этих 10 тысяч. Все, клиент доволен клиент в смысле конечный пользователь. А когда у вас схема лицензирования по интересу, например, в таймах, или вы продаете модули какие-то для приложения, ну вот представьте, 10 тысяч клиентов ежемесячно приходят, и чтобы отгрузить им индивидуальную лицензию, нужно заводить алгоритмы шифрования, новую маску, и либо это вручную самим автоматизировать наши инструменты, либо сажать, ну уже не просто менеджера по отгрузке, а менеджера по отгрузке с компетенцией. Потому что там нужно в GD-утили, в утилите редактирования памяти, нужно по сути редактировать память ключа. То есть нет вот этой вот простоты, легкости и то, что называется в три клика. Вот, это основные предпосылки для перехода. Кроме того, есть предпосылки, например, в ключах Time. Потому что, во-первых, батарейка стала с новой электротехникой, батарейка стала дольше жить, там, до пяти до лет в среднем. Это первое. А второе... Это флешки. Как я уже сказал, у нас мы столкнулись с проблемами, связанными с, именно с самой флеш-памятью, которую мы закупаем. И интегрируя моя флеш-память, она, к сожалению, вот если посмотреть на мировой рынок, она все становится хуже и хуже, если честно. Ну, наверное, слишком пессимистично говорить, так, хуже и хуже. Но просадка по качеству, безусловно, есть, в отличие от SD. Ну, естественно, с SD-карты стало проще масштабировать объемы объемов флешки, то есть э, нам же гораздо, скажем так, сложнее быстро выпустить новый ключ с большей флешкой, оттестировать и отдать вам, нежели например клиенту понять, что его дистрибутив, допустим, сильно разросся и просто надо другую карточку поставить. Да, то есть у вас появляется теперь выбор. Если раньше у нас существовал, по-моему, 4 гигабайта у нас в прошлом году уже не существовало Science Flash, все, все мы перестали их выпускать. У нас 8 было гигабайт, 16 32. Если вам нужно 4, все, не было такой опции. Если вам нужно 2 гигабайта, не было такой опции. Если 64, тоже не было такой опции. Все это очень тяжелые для нас, как производителя, вещи. А в случае с этой картой мы, А, во-первых, можем вам произвести, с какой нужно карты а, во-вторых, вы можете сами купить. Вот, поэтому, надеюсь, я ответил на, по поводу предпосылок. Вот. Ну и плюс, естественно, развитие продукта, если мы говорим про аппаратную платформу, чтобы чип был более производительный, больше было памяти, поэтому тут, как мне кажется, логично. А для а Вопрос. Для новых аппаратных и программных ключей, какой теперь использовать API и где взять описание для Delphi? Есть отдельный раздел документации, как раз посвященный Гордан SLK, к нему можно добраться... Из из интерфейсов Гордон Station. То есть для того, чтобы мы его добавим на сайт в ближайшее время. Но чтобы добраться до него, вы можете напишите, пожалуйста, нам в ходлайн. Все ссылки пришлем. Ну, и опять же, немножко хочу добавить. Старое привычное пиво также можете продолжать использовать. То есть вопрос в том, нужно, нужно ли вам сейчас прям переходить на новое. То есть, если не нужно, вы пользуетесь тем, что и было. Все работает. Да, еще раз зафиксирую на всякий случай мысли, Касательно и Гордант-СП программных ключей, и классического СДК, и API, и так далее, и так далее. Все, что есть сейчас, никуда не уходит и не умирает. Абсолютно. Просто мы делаем еще один продукт по другой концепции, с другими, скажем так, целями, не другими целями, а другими акцентами. Вот, параллельно. Поэтому с текущими технологиями ничего не случится, они никуда не уйдут. По крайней мере, в ближайшие несколько лет. А совместим ли новый API с Netcore? Да, совместим. Прекрасный вопрос. Правильно ли я понимаю, что предыдущие версии ключей, то есть, видимо, четвертое и второе поколение будут доступны только в течение 2020 года и надо в течение следующего года перейти на новые ключи? Нет, неправильно. Со вторым поколением вообще ничего не случается, ничего не происходит. А четвертое поколение, скажем так, если у вас есть какая-то... Жесткая необходимость продолжить четвертое, использовать четвертое поколение, такая возможность есть, это ну, индивидуально рассматривается. Можно эту тему поговорить. Но так, если мы говорим про модели именно четвертого поколения, не второго, четвертого, то да, в течение двадцатого года. Так, уточните, пожалуйста, верно ли, что Гордант код пятого поколения полная обратная совместимость с Гордант код четвертого поколения? Чуть конкретнее, тот код, который был разработан для четвертого поколения, тем же способом может быть загружен и работать в ключах пятого поколения, компьютер останется тот же? Да. То есть с точки зрения текущих технологий, пятое и четвертое поколение не отличаются вообще ничем. Именно с точки зрения загрузки кода, загрузки лицензии, загрузки там каких-то... Э... Ну, любых данных, API. Все можно делать по-старому. Да, как абсолютно. Было абсолютно. Обновь... Вопрос: Обновление это прошивка ключа? Обновление, да, это новая маска, новая лицензия, новые данные, которые будут загружены в ключ, да. То есть, если мы используем Guardian Sign, то при покупке ключей Sign пятого поколения ничего в защите приложения, записи, лицензии, ключей и так далее не изменится. Да, абсолютно ничего. То есть ключ для вас как э -э, вендора изменится, ну по сути только внешне. Если вы используете GARDANT SDK, будете продолжать его использовать, то он изменится только внешнюю. Так, едем, едем дальше. Я правильно понимаю, что будет возможность обновлять прошивку аппаратных ключей через интернет, без обмена файлами, как раньше? Именно так. Все правильно. Я думаю, что... Да, вы можете зайти в YouTube и набрать GARDANT Station. У меня там есть вебинар, который посвящен Garden Station, а именно по работе с, пока что с версией, которая поддерживает только работу с программными ключами. Там есть момент про обновление лицензии, где-то во второй половине. Вот Обновление лицензии в программном ключе будет точно, вернее наоборот, обновление лицензии в аппаратном ключе будет ровно таким же, как и в программном. Завели на Station, вот новый заказ, там, заказ на обновление. Какой ключ обновить? Вот такой Ключ можно искать даже по клиенту, если вы его указали. Или по каким-то другим данным, по комментарию, например, который вы оставили. Выбрать такой ключ, отгрузить такой-то продукт, подтвердить заказ. С вашей стороны все сделано. Дальше ваш клиент заходит, либо не заходит, заходит в мастер-лицензии, нажимает «Проверить обновление». Появляется обновление, скачать обновление. Если вы напишете свою утилиту с помощью API, повторяюсь, это 5-6 запросов, то скачивание и загрузка обновлений может быть вообще в фоне сделано прямо из вашего по то есть никакого обмена файлами не нужно опять же при условии что есть а, доступ в интернет конечно если у вас офлайн компьютер то в том или ином виде конечно нужно будет да либо ключ дотащить до компьютера с интернетом аппаратный вот либо и вот опять меняться файликами поэтому тут что вам удобнее все-таки есть этот вопрос, почему гравировка на тайм-ключах другая. А на самом деле, я как-то рассматриваю это как приведение в машинах. А, объясню, объясню подробнее. Маркировка новая, она наносится лазером. То есть лазер, по сути, выжигает вот эти цифры на борту корпуса. А, причем она выжигает не, не дырку в нем делать, она выжигает так, что пластик плавится, и эти цифры становятся объемными. Так вот. Обнаружилось что? Что э, этот лазер, лучи его, они проходят в таймер, вот уже сквозь корпуса как-то проникают таймер и сбивают таймер. Это лечится, прекрасно лечится, то есть никакого конструктивного дефекта от этого нет, но сбивается сам таймер, сами, сами часы. Это прекрасно лечится после прошивки ключа в ГРД Утили. Вот, но некоторые клиенты столкнулись с тем, что их самописной системы, как раз-таки Гардан Стейшн, по сути, они себе сделали такие вот, ми мини-Гардон Стейшн они себе сделали, у них ä, не проходила прошивка в том объеме, в котором должна быть. И у них этот таймер просто не, не инициализировался заново. Хочу маленькую ремарочку. Это настолько была плавающая для нас проблема, что заметьте, мы совершенно случайно. Буквально единицы клиентов к нам обращались, и мы очень много сил потратили на то, чтобы отловить ее. Но тем не менее решили все-таки перестраховаться и не трогать уже корпус тайм-ключей. Да, ну вот поскольку Антон самолично этим занимался, да ему в этом плане виднее. Поэтому да, никакого там конструктивного, повторюсь, никакого конструктивного дефекта это не вызвало, этот вот проникание лазера. Вот, Но, тем не менее, вот говорю, решили перестраховаться, и чтобы впоследствии не, не получать отзывы от клиента. Неприятные, почему у меня не работает тайм-ключ, хотя его просто надо в городе утили было перешить. Вот, а решили все-таки делать правильные, наверное, марки. марки как -то маркировку гравировкой. нет да маркировку гравировкой делать на USB порте схема работы от батарейки она и была не очень прямо вопрос она и была балансная что поменялось раньше схема работы батарейки она была Антон тут ты мне хочешь перебить пожалуйста я люблю перебивать да пожалуйста я подразумеваю что речь идет о балансе нагрузки то есть действительно было батарейка в старых таймах чувствительна к частым запросам именно на таймер. То есть из, из API можно было проверить текущее время на ключе, как-то посравнивать. И вот каждая такая операция чуть-чуть сильнее подсаживала элемент питания. Сейчас этой проблемы нет, поскольку пока ключ в USB-порте, он питается от этого порта, батарейка не задействована. Любое количество запросов теперь для тех кому это надо можно выполнять собственно чекать таймер столько сколько надо так и третий вопрос от юрия замена батарейки также сложно как и в четвертом поколении да до отчуждаемой батарейки мы пока еще не добрались поэтому да по сути замена батарейки в ключах пятого поколения может осуществляться только путем снятия ключа от корпуса отделения корпуса снятия корпуса вот. при этом конечно надо понимать что ключ по факту это все-таки расходный материал я понимаю что у все у всех разные отношения но по сути ключ это расходный материал поэтому не знаю имеет ли смысл менять батарейку в ключах, которые проработали пять лет вот. не уверен если купим следующий вопрос если куем сайн пятого поколения для гордон Sign, тоже сможем использовать разные Ах, сейчас не очень понимаю вопрос. А, Антон, ты читаешь этот вопрос, пожалуйста. А, я просто понимаю, от какого клиента этот вопрос. Здравствуйте. <рекрасно> я так, если все верно, а, то пожалуйста. да речь скорее идет именно о модульном лицензировании. То есть, когда в ключ удобно попадают лицензии для разных компонентов. Когда у нас много ПО вот. Об этой э, возможности, именно об удобной загрузке этих модулей, подвязки на, на лицензию, Тимофей как раз и рассказывал в вебинаре про Station То есть это реализовано в новой системе. И если вы ранее, скажем так, э, использовали какой-то аналог на старом API, то, опять же, вас, для, вас, для вас ничего не изменится. А чтобы получить доступ к новым э, возможностям, именно такого удобного лицензирования по модулям, по времени, ну, в общем-то, все то, на что направлен именно Station, именно те акценты, о которых Тимофей говорил, нужно сразу закладываться под новое API. И с новым API ключи четвертого поколения, если у вас есть в запасе, они, к сожалению, не заработают. Поэтому здесь удобнее начинать разработку сразу под Station. Да, Теперь я сделаю ремарку. Одна ремарка, что не обязательно закладывать API, можно обойтись протектором, если ваша модель вот, лицензирования это позволяет. Едем дальше. Правильно ли я понимаю, что Stealth 2 более не будет доступен, она будет использовать Sign? Нет Stealth 2, все, второе поколение Stealth 2, Stealth 2 Micro, Net 2, если у кого-то есть то с ними ничего не произойдет. Как были, так и остаются. То есть замене подлежат именно ключи четвертого поколения. Потому что ну все-таки плодить поколение в линейке, да, это было бы странно. Два еще ладно, но три это было бы уже совсем странно. Рест API для Гордан SP мы уже не увидим. К сожалению, да. Рест API есть только для новых ключей Гордан DL и системы Гордан Station. Будет ли работать опускатор для NetCore? Да. Если у клиента сломается сайт четвертого поколения, то на что его придется менять? Вы можете поменять его на ключ пятого поколения. Он прекрасно будет совместим с вашим ПО, который находится уже у клиента. То есть вот нужно будет ключ пятого поколения прошить, но ровно тем же образом, который вы прошили и, и ключи четвертого поколения. Дорабатывали ли опускатор C-Sharp кода? У нас не получилось опусцировать приложение, включающее много сборок. Вот тут хотелось бы подробнее. Напишите нам, пожалуйста, на Hotline, в чем конкретно проблема. Потому что все должно работать без каких-либо проблем. Так, Опять вопрос. Правильно ли я понимаю, что предыдущие версии ключей будут доступны только в течение 2020 года и надо в течение следующего года перейти на новые ключи? если речь про четвертое поколение то да если по каким то причинам этого совершенно жестко не устраивает например у нас есть клиент с таймами Там, поскольку таймы уже выпускаются и у этого клиента были сделаны коробочки вот под полноразмерные ключи и, и вот у него как раз возникло такой момент когда и коробочки нужно было переделать Это уже под форм-фактор укороченных ключей то есть, Оп, извините, То есть есть да, такие, такие причины, по которым мы можем как-то индивидуально вот согласовать переход с длинных ключей на укороченные. Клиенты ставят кластерные сервера и встает вопрос с сетевым ключом, как его ставить на кластер. Выделенный сервер ломает всю идею. Используем SDK. Антон. Ну, если под кластером мы имеем в виду какую-то инфра виртуальную инфраструктуру, то тут только остается пробрасывать как то USB-ключ в виртуалку из этого кластера. Ну, или переходить на программные решения. Так, едем дальше. Участники получат запись вебинара и презентацию. Да, мы сделаем рассылку, как только проверим его качество получившейся записи и вышлем и презентацию, и видеозапись. Параметры Гардефай надо менять для новых ключей. Если вы будете продолжать использовать Гордант СДК, то нет, не надо, абсолютно не надо. Будет ли продажа ключей через международный интернет-магазин? У нас есть дилеры, например, в Индонезии, которые хотели бы оперативно покупать новые ключи с нашей таможней. Это все проблематично. Да, вы прям давите на больное место. Таможни это. Мы под запись, да? Потому что <laughs> это очень большое зло. Смотрите, у нас есть дилеры за рубежом, есть в Чехии, есть в СНГ, поэтому можно попробовать использовать, закупаться через них как вариант. То есть у нас есть на сайте как раз раздел, где купить, там есть раздел с дилерами. Так, едем дальше. Да, я вижу, у нас уже коллеги подсуетились и сделали ссылку прямо в чате на запись вебинара по Garden Station. Вот она у вас есть в чатике. Сложные вопросы. Для платформы .NET есть ли возможность доработать автозащиту с возможностью определения атрибутов в коде для исключения или принудительной защиты класса, свойства или метода, подобную смарт Assembly? Ассемблай. Тяжелый вопрос. Если вы не возражаете, я бы ответил на него письменно. Прекрасный, прекрасный вопрос после проведенного вебинара. А, можно еще раз SDK versus SLK? Поточните, а, пожалуйста, вопрос, как, как, в какой конкретно плоскости? То есть это, по сути, два абсолютно разных дистрибутива с нашими инструментами. SDK – это SDK, SLK включает в себя Guardant Station, Guardant Protection Studio, понятно, библиотеки для API, Мастер активаций для активации лицензий. Поэтому, по сути, Гардант СЛК это совершенно другое. Вообще. Поэтому тут скорее уместный вопрос про не про Гардан СЛК, а про Гардан Стейшн, что он может и умеет. И про Гардан uh, Protection Studio. И то, и другое, кстати, весь Гардант СЛК вы можете протестировать. Правда, с программными ключами пока, но тем не менее. Для этого нужно либо написать на hotline, либо зайти на сайт в, к, к продукту Гордан Station, там есть форма заявки. Вот, и мы вам вышлем ссылку, по которой нужно пройти, и весь Garden SDK можно будет протестировать. Вижу вопрос, так почему, почему редко выпускаются обновления Гордант SDK? Ответ, потому что работаем над гордон SDK. Да, если вы хотите что-то конкретное, то напишите, пожалуйста, чего лично вам не хватает именно в СДК. А у нас еще есть вкладка «Вопросы». Да, я вижу, там есть семь вопросов. Я туда перейду, как только закончу с чатом. Когда можно будет заказать сайн пятого поколения, попробовать и потестировать. Лучше всего, смотрите, мы можем отгрузить его, в принципе, и сейчас, но он будет без поддержки Гардан Слк. То есть, просто там будет железо другое. Чтобы иметь вот в полном фарше ключ, о котором я говорил, с поддержкой СЛК, Гардан Стейшн и так далее, в феврале 2020 года. Нотификация новых ключей будет, а она актуальна и для старых? Ой, она актуальна и для старых. Старая нотификация актуальна и для новых ключей. Да. Как удаленно прошить ключи первичные, если купить их через Чехию, то есть залить в них трукод? Так, я, если правильно понимаю, речь про именно SDK. Как удаленно? Здесь есть несколько схем, но мне все то хочется обсудить их индивидуально, потому что они все-таки, ну, скажем так, требуют передачи части ваших данных, например, маски. Если, допустим, если у нас есть маска, мы можем прошить ключи за вас, но мне кажется, это не совсем правильный и хороший путь. Хочу немножко дополнить. Можно, конечно. Пойти на незначительный риск и, например, своему удаленному дилеру сделать специальную утилитку, которая будет, скажем так, делать предпродажную прошивку ключа, то есть запишет туда предопределенный вами пароль для удаленного обновления, ну а потом уже можно будет на, на месте его пользователя залить нужную про прошивку. Это но ну, процесс многоступенчатый и ну, не всем удобный, наверное. Но в любом случае получается, что вам кому-то нужно довериться и передать вот эту вот функцию прошивалки. Потому что изначально вот как вы от нас, от завода, да, по сути, получили ключи и удаленно их прошить так не получится. Кто-то должен там за, за, за, занести пароль удаленного обновления, по сути. Мы заносим только коды доступа. Коды доступа, ну и демомаску. Так, мне ответили, да, хорошо, не знаю, на что хорошо, нового хорошо, что хорошо. API для обновления аппаратных ключей через интернет будет добавлено в SDK или это будет только в новом СЛК? Это будет только в новом СЛК, потому что поддержка именно вот текущих ключей, почему мы ее не сделали, у вас может возникнуть вопрос, вот ключи четвертого поколения, потому что текущая реализация их, текущая вот скажем так архитектура, она имеет очень существенное ограничение, которые не позволяют нам, скажем так. Оперировать те, те, те, теми самыми бизнес-сущностями, о которых я говорил. Лицензия, фича, продукт и так далее. Вот У ключей четвертого поколения есть очень серьезное ограничение в этом плане архитектурное. Поэтому обновлять ключи именно по новой концепции удаленно можно будет только через SLK э, и Garden Station. Про кластер. Я не знаю, Антон, это вопрос к тебе дополнительный или это просто комментарий. Про кластер. Раз железо сервера дублируется, то хотят и железный ключ дублировать. Ну, это скорее комментарий. Светлана имеет в виду, что виртуалку легко склонировать, видимо. И ну, как бы с точки зрения защиты предпочтительно аппаратный ключ. Я бы все-таки попросил вас, наверное, написать нам чуть поподробнее, с какими именно вы столкнулись с трудностями, чтобы попытаться как-то ну, найти варианты решения именно для вас. Да. Есть вопрос. Совсем, вопрос. Совсем запутался. СДК, СЛК, Station. Нет общего понимания, что есть что и что куда входит. Смотрите, давайте еще раз вернусь на слайдик. Про Гордант СЛК. Про вот обратите внимание на правую колонку. Гордант СЛК содержит в себе Гордан Стейшн, Гордан Протекшн Studio, новая IP, новый сервис севых ключей, неважно. То есть есть, по сути, два инструментария: это SDK и СЛК. Все новые изменения все, э, бизнесовые, они касаются только СЛК. Гордан Стейшн это один из компонентов. Гордант СЛК. Гардант Protection Studio тоже один из этих компонентов. Все вопросы, которые я сейчас озвучивал, говоря про Гардант СЛК, про удаленное обновление и так далее, они касаются именно Гардант СЛК и Гардант Стейшн, который входит в Гардант СЛК. Николай, если у вас есть вопросы, напишите, пожалуйста, нам. Я могу вас лично проконсультировать по телефону, например. Грубо для программиста нужен SDK, остальное для предпродажной подготовки. Ну, скажем так, для программиста, да, у нас есть такое тоже мнение, что для программиста, именно, которому важно там, поковыряться в памяти ключа, да, действительно, SDK более, скажем так, предпочтительный. А если речь про, про по автоматизирование, поудобнее, попроще, то это SLK. Да, кстати, а для новых э, ключей объектник новый нужен? Нет, если вы продолжаете использовать SDK, то все то же самое. Вообще ничего не меняется. С точки зрения всех защитных технологий, входящих в SDK, ключ пятого поколения и четвертого – это прямо одно и то же. Именно поэтому, кстати, объем памяти там сохранен 4 килобайт. При использовании SDK с четвертым поколением для сетевой защиты, что делать с сервером лицензии? Сейчас пытаюсь понять вопрос по использованию с Светлана, уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, потому что есть четвертое поколение это то, что есть сейчас. Есть GLDS это сервер сетевых ключей. Не очень понимаю вопрос, что делать с сервером лицензии. С сервером лицензии, если вы имеете Gardan Station, то не... Нет, все равно не понимаю. Все равно не понимаю. Напишите, Светлана, напишите, пожалуйста, подробнее вопрос. Вопрос. А как их тогда различать по маске? Видимо, четвертое поколение и пятое. А вопрос зачем? Если по сути это одно и то же. Так, нашли видео простые же. Сервер лицензии будет новый? В рамках Гардант СЛК? В рамках Гардант SDK Нет. То, тот же самый. В рамках Гордан СЛК, да, новый, это будет вообще отдельный компонент, который будет включать в себя всю функциональность текущего ГолдСа и еще иметь сверху. Светлана, да. У клиентов останется старый сервер лицензий. Да, ГЛДС, вот, который у вас сейчас есть в составе Гарнат СДК, его достаточно будет оставить. То есть менять, новый, менять на новый не придется. Так, давайте я пока перейду в вопросы. Совместимость с Гордант 5 версии 5.50 есть. Я понимаю, я так понимаю, речь про SDK. Ну, она и сейчас есть, если не рассматривать СЛК. Но мы помним, что ну, на моей памяти, наверное, уже лет 10. Ну или по минимуму 9 SDK 5.5.5 версии 5.5. И соответственно. Ну, я бы рекомендовал все-таки перейти на версию повыше, потому что в пятерке уже нет э, поддержки, ну, даже Windows 8, я уже не говорю про десятку. Э, Нету того же современного протектора Armor с виртуализацией кода. Да и в принципе мне не совсем понятен э, смысл ну, вот сидения на этом, на, на этом SDK. В принципе, чтобы на него перейти и ничего не переделать, обычно достаточно просто перелинковать новые библиотеки из там, SDK 7, Update 6, который у нас сейчас на сайте, и пересобрать свое приложение. Критичных изменений в синтаксисе функций там вроде бы не было никаких, но ну, добавлялись новые, а старые не менялись. Так, вопрос, будет ли прекращен выпуск ключей четвертого поколения, если да, то когда? В следующем году, вот на экранах у вас, так, где? На экранах у вас. вот график, не график, вернее, таймлайн. То есть это февраль 2020 года для локальных, апрель 2020 года для сетевых, но здесь могут быть так, индивидуальный подход, если по каким-то причинам у вас переход совершенно для вас неприемлем по какой-либо причине мы можем его передвинуть. Так, следующий вопрос. Будет ли реализована поддержка класса System Reflection а, Вадим, ну, я в целом понимаю ваш вопрос. Вы, наверное, хотите расставлять специальные метки для обпускаторов в приложении. Честно говоря, уже раньше к нам по этому поводу обращались. Может быть, даже вы. Uh, ну скажем так, эта задача сейчас бэклоги бэклоге uh, для как, как раз Protection Studio. Uh, ну, по срокам, к сожалению, ничего сейчас сказать не могу, задач много, но она, мы про нее помним. Следующий вопрос, что такое Гордан DL? Гордан DL это новые программные ключи. Такой современный аналог Гардант СП, только работающий вот по новой идеологии, новой концепции и с новыми автоматизированными инструментами, такими как Гардант Стейшн. Будет ли работать SLK с ключами четвертого поколения без изменения прошивки? Нет. Архитектурно SDK, и, э, ключи, прошитые в SDK и ключи, прошитые в SLK, отличаются очень сильно. Поэтому нет. Если вы, вы прошили ключи в SDK, в SLK они не встанут. Их нужно будет заново перепрошить. Есть, соответственно, SLK уже маской. Правильно ли я понимаю, что теперь можно заказать у вас ключ с логотипом, вставить в него флешку и на нее записать поставляемый продукт? Да, абсолютно правильно. Ну, собственно говоря, у нас флешки были и раньше, но сейчас, скажем так, больше опций появилось. Да, вы можете заказать брендированный ключ с карты или без карты, и карту вставлять потом, это уже как, как хотите. Да, и прямо на ключе поставлять ваш продукт. Можно ли в ключах SD залить на карту, дистрибутив своего ПО и увидеть ключ как флешку? По сути, он и видится как флешка. То есть это э, GARDANT э, SIGN HD, например, он видится в системе как два разных устройства, как ключ SIGN и флеш э, вот, память, как флеш диск. Там встроенный хаб. То есть э, ключ это, ну, собственно, аппаратный ключ, хаб, и плюс вставлена у него карточка. При этом важно понимать, есть нюансик, что карточка, естественно, она де-факто в компьютер не вставлена. То есть все общение с флеш-памятью происходит через ключ. Именно поэтому и вызвано ограничение. Кстати, я акцент на этом не сделал, что мы тестировали ключи из 256-гигабайтовой карточкой. Все работало, но тем не менее мы рекомендуем использовать Карты не более чем 64 гигабайта памяти и 10 класса. Это тоже важно. Если вы, их, если вы будете покупать их сами. Есть ли SD в код Time? Нет. Пока, к сожалению, такого нет. Вопрос от Александра: нужно различать на разных ключах, типах ключей разный функционал сделан, поэтому требуется различать. Это не вопрос, это на, пояснение. Это пояснение я понимаю. На этапе программирования у нас свой программатор. Александр, если вы не возражаете, я вам отвечу письменно. Так, есть ли тесты, насколько новые ключи быстрее? Присоединяюсь к вопросу, можете рассказать поподробнее про новую аппаратную платформу ключей. Хотелось бы немножко поконкретнее понять, что что, что вы спрашиваете. Если мы говорим про производительность, то производительность выросла, ну, давайте скажем честно, не на порядок, там в пределах 20% производительность. Это если мы говорим про... Именно чип. То есть тут надо понимать, о чем вопрос. Если мы говорим про флеш-память, то, соответственно, скорость ощущения, запись тоже плюс 20% по сравнению с сайн flash и код flash которые были раньше. Цена замены тайм ключа с 4 на 5 поколение. Смотрите, замены ключа как таковой мы не практикуем. Если вы говорите про ценник, меняется ли он ключ тайм в четвертом поколении, ключ тайм в пятом поколении, нет, он точно такой же. Uh, вопрос x32 или x64 сколько ядер но ну, это же чип в ключе поэтому естественно там ядро то одно вот Спасибо. да и 32 битное. сергей вижу вопрос по поводу чипа если не возражаете тоже отвечу письменно мне пора записывайте всем тем, кому я обещал ответить письменно, потому что почему-то очень много вопросов. Таких. Плавного пере... больной, да, вопрос. Плавного перехода СДК на СЛК не получится, когда у одних клиентов четвертые ключи, а у новых пятые. Приложение одно и то же. Очень больной вопрос. Да, к сожалению, смена четверт... СДК смена на СЛК – это… Ну, изменения, скажем так, серьезные. Именно плавного перехода, что вот ключи, работающие с СДК, плавно, вот, сразу стали работать из СЛК, такого не получится. Все равно их нужно будет прошить. Именно, во-первых, нужно будет занести данные в Garden Station, через который вы будете прошивать. Это во-первых. А во-вторых, занести, имеется в виду, по сути, прошивая уже на живую перед передачей ключа клиенту, прошивать это во-первых. А во-вторых, очень серьезно отличается архитектура и набор сказать, тех же алгоритмов шифрования. Если в СДК они наверху на поверхности, и клиент может и с ними ими оперировать, то в случае с СЛК они запрятаны внутрь. И именно наверх выведены только такие бизнес-сущности, которым можно удобно оперировать. И вот архитектура, соответственно, очень отличается. И то, что вы сделали в маске ключа в GARDANT SDK, это просто не встанет ни в одной из текущих вот структур в рамках GARDANT, Station GARDANT SLK. Возможно, тут еще речь о поддержке, скажем так, ключей разных поколений в своем приложении. Я думаю, что это реализовать можно, ну, собственно, вам как-то придется выбирать уже в своем приложении, с чем раб, работает сейчас пользователи. Частично, я думаю, это перекликается с вопросом от Александра, как детектировать новые ключи. И буквально сейчас э, пришла идея, обсудим с коллегами. Я думаю, что к полноценному старту аппаратных ключей в Station ну, под, подготовим какой-нибудь гайд и инструкцию, как э, проще все-таки э, внедрить новые технологии. Да, как, как вариант из того, что прям совершенно на поверхности лежит, это по номеру микропрограммы. Все-таки э, в ключах четвертого поколения 5 она разная, это не одно и то же. И, и вот полного совпадения там никогда, естественно, не будет. Потому что ну, чип это совершенно другой, у него совершенно другая нумерация идет другая. Джесс Двадцать в новых ключах поддерживается – это критически важный вопрос. Да, там остаются те же самые алгоритмы, которые были, поэтому в случае с Гордант sdk там все, вся, вся, вся совместимость есть. Я, я говорю, если вы используете Гарданс sdk то разница между ключами четвертого поколения, пятого поколения вы заметите только там в, в, в увеличенной их работосп... ну, в, в, в увеличенной производительности и во внешнем виде. Все, вот никаких других изменений. Поэтому можете Александр, можете, вот, ну Здесь ладно, список, ладно, пожалуйста. Да. да, нет, нет, нет, письмом, нет, письмом, я, да. нет, я не про это хотел сказать. Про это, ну не беспокойтесь. Uh, про то, что можем дать ключ на тестирование, чтобы вы, я узнал вас, узнаю, вот, откуда вы пишете, поэтому мы можем дать вам ключик, все-все протестируете и убедитесь, что там действительно все работает, потому что я понимаю, я понимаю, о чем вы. Uh, более того, ключи, которые SD, который вы уже используете, это по сути вот оно и есть. То есть по сути вот новые сайны и SynesD, сайн они отличаются вот с точки зрения микропрограммы чуть меньше, чем ничем. Поэтому нет, все там, раз у вас SynesD поддерживается прекрасно, то и с сайн сайнами не будет вообще никаких проблем. Единственное, смотрите, технологически, чего мы делаем? Там в микропрограмме мы... Оставляем всю ту же микропрограмму, которая касалась Гордант SDK, абсолютно ту же самую. И сбоку просто делаем еще микро, вот, скажем так, небольшие, ну, назовем так, обвязка для Gordant SLK. То есть вся вот эта вот начинка, которая была в Gordant СДК, включая GS264, она вся остается. Ее никто туда не выпиливал и не выкидывал. Я не знаю... Да, программатор под SDK переписывать не придется вообще. Я не знаю, я пропустил, наверное, вопрос. Программный код на API надо будет тоже переписать. Если вы оставляете SDK, не надо. Если вы хотите перейти на SLK, то, увы, к сожалению, да, нужно будет. Ну что, API я вам могу скинуть. Напишите нам, пожалуйста, на... Где у нас контакты? На Hotline. Еще раз, да, я на всякий случай зафиксирую. То есть, по сути, никакого резкого изменения не произошло. То есть, Все, все резкое изменение касается только внешнего вида. Вот единственное резкое изменение и размера ключа. Все остальное вот стараемся делать, чтобы как можно более плавнее было. Коллеги, вопросов было очень много. И в чате, и в вопросах. Если я какой на какой-то не ответил, пожалуйста, продублируйте, потому что мне кажется, что я уже на все ответил. Если мы используем малое количество ключей, и все, э, всем процессом управляет один-два человека, почему я должен использовать SLK? В чем привлекательность? Смотрите, э, привлекательность SLK в том, что… Э, во-первых, ну, начнем с того, какая компетенция у этих людей, которые прошивают. Какой риск ошибиться вот при, э, про, программ, при предпродажной подготовке, верно. Какая у вас, опять же, какая у вас бизнес-модель. Если у вас самая простая, то есть вечная, вы просто прошили ключ там, пяти клиентам, там, ну, не знаю, в неделю, там, 10 клиентов в неделю, и отдали, то, ну, честно скажу, что особая разница, наверное, вы не, вы не заметите. Если сейчас ваш, вас процесс предпродажной подготовки не особо напрягает, он у вас быстро проходит, то, наверное, тогда смысла в переходе, ну, наверное, он минимален. Вот. Но когда у вас будет больший объем, вы сразу заметите количество действий ручных который у вас появляется, особенно касаясь, например, удаленного продления. Вот коллеги здесь писали, что сейчас удаленное, извините, удаленное, продление, удаленное обновление ключа. Вот коллеги здесь писали, что удаленное обновление сейчас устроено через обмен файликами. То есть представьте себе, это вам нужно делать 10 раз на дню. Вот, меняться файликами. Это, во-первых, и клиенту напряжный, и это очень странно выглядит в 21 веке, честно говоря, вот этот обмен файликами. Так и вам приходится вот это вот появляется ручная работа поэтому повторюсь на очень очень маленьких масштабах да то есть ну там соответственно минимальные изменения если масштаб будет побольше то эти минимальные изменения перерастают уже в существенную экономию при использовании нового продукта и соответственно существенно не экономию при использовании другого вот здесь коллега писал что про использование своего программатора. Кстати, не единственный клиент. По сути, что пытаются этим сделать? Пытаются, по сути, сделать самописный GARDAN Station. Только в очень, ограниченном, в очень ограниченной функциональности и с использованием тех архитектурных ограничений ключа, которые есть у нас сейчас. Поэтому еще раз резюме. На маленьких объемах, наверное, не очень будет видно изменения. На больших увидите сразу. Поддержка СЛК для существующих ключей Гартан Сайн не будет? К сожалению, нет. Когда можно будет протестировать СЛК с новым аппаратным ключом Сайн? На всякий случай на, открою еще раз. То есть Сайн появится в феврале 2020 года. Аппаратно изготовить его мы можем прямо сейчас, но чтобы была поддержка именно новой системы, нужно подождать три месяца. Вот. При этом Гардан ТСЛК, посмотреть, что он вообще из себя представляет, как с ним вообще работать, можно увидеть, во-первых, в вебинаре, вот где-то здесь есть ссылка. Ну, можно, ладно, в Ютубе посмотреть, Гардан Стейшн просто забив, там есть мой вебинар. Во-вторых, можно зайти э, на сайт в раздел Гардан Стейшн, либо написать на Hotline. Мы вам вышлем ссылку, и вы сами по потыкаете, посмотрите, как выглядит интерфейс, и что он из себя представляет. И что представлять, самое главное, механика использования. Там сейчас есть только функциональность для работы с программными ключами, но с точки зрения, ну скажем так, она очень минимально отличается для аппаратных. По сути, там она отличается только в том, что вам нужно будет вставить ключ в USB-порт. Да, спасибо, Антон. Или не Антон? А, не Антон, да. Значит, спасибо, не Антон. Вот есть ссылка как раз на YouTube с моим вебинаром про Гордан Station. Если я перехожу на СЛК, мне надо переписывать код в части вызова API Гардан. К сожалению, да, поскольку API там ну, кардинально другое. То есть там другие названия, функции, другие параметры, другие сущности. Да, API другое. А опять же, чтобы его посмотреть прям API, напишите нам, пожалуйста. Насчет API для SLK, маленькая ремарочка. Мы специально старались его сделать не только ориентированным на какие-то бизнес-кейсы, но и очень простым, скажем так, в освоении. То есть сейчас э, надо на порядок меньше функций вызвать, чтобы просто как-то залогиниться и проверить лицензию. Ну, попросту проще мы старались сократить э, ваше же время на интеграцию нового API. Ну да, по сути, эта концепция, она актуальна не только для api но и для всего. Для Гордан station если просто замерить количество там, кликов мышью, которые производится в Гарданс, в Гарда Утили условном, вот, то можно заметить существенное снижение этого количества. То же самое и в Гарданс protection Studio по сравнению с, например, Гуишным мастером автозащиты и тем более консольным армором Хотя в консольки, конечно, строка здесь, строка там, но тем не менее. И зато одна консоль. Гордон уже доступен для заказа подписки. Ключи DL. Да, доступен. Причем он доступен с лета, по-моему. Да. Собственно, у нас уже есть такой, ну, не близко, прям большой пул, но определенный пул клиентов, в том числе бывших, покупа, бывших SP. По пользователей. Да, СП. Я хотел сказать, покупателей, чтобы не было аналогии с конечным пользователем. Да, бывших пользователей СП. Коллеги, пожалуйста, если еще я пропустил какой-то вопрос, пожалуйста, мне его продублируйте. Так, ну, вопросов больше нет, судя по всему. Всем большое спасибо. Если у вас, тем не менее, останутся или, по остан остались или появятся вопросы, пожалуйста, напишите нам на hotline собака Гардан Тру. Мы на всех них ответим. Спасибо. Всего доброго.